Итак, тельцы, приветствую вас! Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить во всех сферах вашей жизни, в основных ваших сферах жизни в феврале. Итак, месяц февраль обещает быть достаточно спокойным по сравнению с январем и продуктивным, так как такие планеты, как Меркурий и Венера, вышли из своего попятного движения в прямое, чем освободили пространство и дали возможность спокойно двигаться, осуществлять какие-то свои цели, намерения. То есть дали старт делам. Ну, давайте посмотрим, собственно, чем вас встречает месяц февраль. 1 февраля произойдет полнолуние в вашем десятом доме, в Водолее. 10 Десятый дом, он связан с карьерой, с какими-то главными достижениями, со статусом и... Учитывая, что здесь на начало месяца еще и будет находиться Сатурн в соединении с Солнцем, то это признак того, что могут произойти какие-то очень серьезные, очень важные события, или вы можете их ну, как-то продвинуть, что ли, ускорить, то вот эти события, они... Ну, могут очень успешно впоследствии развиваться, особенно если уже была когда-то попытка, но она не была доведена до конца. То вот самое время ее повторить снова. Несмотря на ретро-Меркурий, дело может быть сдвинуто с мертвой точки. Вы знаете, если, например, когда-то вам пообещали место, и ну, на работе, например, и по работе, и вы его долго ждали, то вот вполне возможно, что вот сейчас... Вам его снова уже не просто предложат, но еще и предоставят. В любом случае, коллективная работа, она пойдет вам на пользу в этот день. Какие-то главные начинания связаны с вашей карьерой и с вашим статусом. Следующая подсказка. С 4 февраля по 12 Меркурий будет двигаться навстречу Плутону по знаку зодиака Козерог. Козерог для вас это девятый дом, он связан со всем иностранным, с дальними дорогами, инвестициями, с иностранными партнерами. И вот здесь у вас очень интересное такое сочетание. Меркурий ⁇ это коммуникация, общение, а Плутон ⁇ это коллективная энергия. И вот это сочетание, оно говорит о том, что ваша предприимчивость, Ваши прогрессивные идеи помогут сделать какое-то влия влияние, произвести какое-то влияние на события Девятого дома, серьезное влияние с 5 по 19 будет идти на соединение по этому же девятому дому Венера с Марсом будет образовывать очень благоприятный аспект и говорит о том, что возможно у кого-то будет любовь издалека возможно какие-то будут выгодные партнерства создаваться с людьми издалека также это может коснуться еще и высшего образования кто работает в этой сфере или получает высшее образование Это что-то будет очень легкое ну и также дороги и путешествия. Кто работает в туризме, допустим, может очень хорошо подзаработать в это время. 16 число, 16 февраля будет полнолуние в знаке зодиака Лев. Для вас Лев это 4 по-моему дом. Да, сейчас осмотрю. Да, четвертый, четвертый ⁇ это дом семья. Но смотрите, судя по напряженным аспектам, видите какой вот красный квадрат, он и тут еще и квадратит кармические узлы. Это признак того, что могут произойти какие-то не очень приятные события, связанные с домом с семьей. Но постарайтесь как можно более спокойно провести Это день, ну и плюс там день до него и день после. Ну, как минимум, не конфликтуйте. С двенадцатого по двадцатое февраля. Юпитер будет идти на благоприятный аспект с Ураном. Уран в вашем первом доме. То, как вы себя чувствуете, как вы себя проявляете в обществе. Юпитер находится на своем месте в очень сильном доме в 11. -м. Это дом друзей, дом больших коллектив. Ну, смотрите, может прийти удача, связанная с вашим дружеским окружением, с теми людьми, с которыми вы вместе создаете какие-то проекты, сотрудничаете. Вот здесь... Обязательно используйте свой шанс Что-то должно получиться Можете рискнуть С 20 февраля по 25 Здесь чудесный аспект Образует еще один чудесный аспект Вот это вот Венера и Марс Делают секстиль к Нептуну Аспект сходящийся Этот день очень важный С 20 по 25 Здесь может прийти Какой-то доход неожиданный Удача через взаимодействие с крупным коллективом. Еще здесь также дружеское окружение, с ним взаимодействие тоже очень может быть для вас взаимовыгодным. Ну и плюс элементарно могут возникнуть какие-то любовные отношения или, может быть, подарки от кого-то из тех, кого вы считали своим другом. Может быть, вы с этим другом вместе работаете, например, это ваш коллега, с которым вы занимаетесь какими-то образовательными процессами, ну или вместе сотрудничаете вот, по делам девятого дома, то, что связано с дальними дорогами и путешествиями, или с иностранными инвестициями. Ну, в общем-то, здесь идут какие-то приходы очень приятные, такие позитивные, и здесь может быть что-то такое очень выгодное, как в финансовом плане, так и в эмоциональном, получите большое удовлетворение итак друзья давайте посмотрим как вас будут воспринимать окружающие значит э, смотрим рыцарь чаш и семь, семь жезлов но человек который очень мягкий очень радушный и при этом человек умеющий отстаивать свою точку зрения умеющий преследовать свои цели и не и причем очень активно это делающий и не отказывающийся от них. Как будет выглядеть ваша материальная сфера? Ну, здесь вы достаточно уверены, видите, король Пентакли, то есть, это ваш знак, ваша карта, стройка кубков, то есть, вы довольны. Вы, вы сидите на пьедестале, у вас есть денежки в руках, у вас есть необходимый достаток, вас все в этой жизни устраивает. Может быть, например, если разголад смотрит женщина, то для вас это на то что вы можете но ну, ваш доход может зависеть от такого человека у которого все это есть в любом случае у вас тоже деньги будут если говорить о работе то работа вас удовлетворяет все идет спокойненько все идет своим чередом вот здесь десяточка кубков вот, э вот эта вот карта и еще вот этот вот парень который тянет свою свой улов, то есть вы зарабатываете денежки, вы довольны, все вас устраивает. По вашим главным целям события выглядят таким образом: здесь может вам последовать вот это, вернее, новое предложение по H кубков, и по шуту вы можете рискнуть, ввязаться во что-то новое, новый проект, какое-то новое начинание. Ну, что-то рискнуть как-то действовать по-другому. Еще это может быть указание на то, что может кто-то захотеть ну, пойти каким-то своим путем, абсолютно новым, другим. Также у вас здесь есть предупреждение, обратите внимание вот на такую даму, это королева жезлов. Может быть, ну, она относится к стихии огня, это «Стрелец овен». Или же львица, может быть, еще и скорпион. Вот от нее исходит некая хитрость, возможно, обман, то есть какая-то ситуация, которая может вас впоследствии огорчить. Она может иметь отношение к вашему близкому окружению. Это или родственница, не по крови, может быть, родственница, там, или соседка, или там, теща, или, например, там, жена брата, ну вот примерно так двоюродная, может быть, сестра. Ну, вот знаете, какие-то с ней тут у вас очень неясные, ну, если у кого-то такой есть то обратите внимание на этого человека проведите ревизию ваших с ним взаимоотношений тем более что сейчас еще показ для этого время так, вот по ситуации дома в семье очень интересно. Смотрите, здесь мне проигрался король. Ну, для женщин это мужчина водной стихии, рыбарак-скорпион, или же это просто мужчина, который ну, является вашим там, братом или мужем. Ну и вот по соседней карте, по восьмерке кубков, здесь ситуация указывает на то, что он может куда-то уехать, потому что человек здесь уходит. И вот я уточнила и здесь, то есть они оба стоят спиной. Возможно, получение новостей. Приезд отъезд, но ну, вот как по мне, то больше похоже на его уезд. Ну, это может быть командировка или просто человек у вас погостил, и теперь куда-то ему нужно уехать. Но ну, я надеюсь, это все-таки дело не связано с разрывом каким-то, но неожидан... ну, тем более неожиданным нет, неожиданности здесь нет. Здесь вот некое действие, которое было хорошо обдумано. И вот если посмотреть дальше сферу партнерства, то тоже очень интересно видно. Вот здесь вот у вас колесница. Колесница, видите, это взаимоотношения с партнерами, которые уже есть. То есть колесница это движение. То есть человек куда-то уезжает или приезжает, но ну, передвигается. Рядом здесь семерочка пентаклей. Но ну, она часто указывает, знаете, или на контроль над финансовыми средствами ну или же контроль над чувствами, над эмоциями может быть здесь еще ситуация ожидания кого-то, тут видите сидят мужчины и женщины попугай, они так мило беседуют никуда не спешат себе хорошо себя чувствуют, тут возможно будет какой-то человек, которого вы давно хорошо знаете, который предложит вам вместе куда-то поехать отдохнуть провести время по ситуации с границей вот здесь вот троечка жезлов и паш мечей. Здесь будет какой-то выход на один, видите, ключик. Этим ключом откроется дверь, которая была сокрыта еще и при помощи какого-то резкого слова. Может быть, здесь еще подключится такое какое-то сильное ментальное поле вот в результате какой-то мысли произойдет действие, которое поможет вам найти подходящий ключ к подходящим к дверям. То есть найдете ответ на очень важный вопрос, найдете решение какой-то проблемы самостоятельно, причем по поездкам. Но ну, здесь не видно, здесь вот больше, знаете, вот на какие-то дела похожи, на действия, дела. Девятый дом это дальние поездки, путешествия, работа, связанная с иностранцами, ну и так далее. Я вам рассказывала чуть раньше. Давайте посмотрим любовь. Ну, здесь двойка кубков для тех, у кого отношения есть. Это очень хорошая карта, карта понимания, душевности, общения. Шестерочка мечей, ну, возможно, еще какие-то обновления или новости. Ну, что-то новенькое в ваших отношениях. Иногда вот шестерочка мечей может еще и говорить на уход кого-то, на уезд, уход, уезд, путешествие. Но в данном случае здесь, знаете, как будто бы что-то вдвоем у вас происходит, или обновление, или вы вместе захотите куда-то недалеко съездить, отдохнуть. Но здесь больше ситуация показана для тех пар, которые уже существуют. Кто хочет познакомиться, в принципе, кораблик, он еще может указывать и на новые знакомства. Так что тоже можете рассчитывать. Подвойки кубков – это, знаете, как нахождение человека, близкого по духу себе. Очень благоприятная карта. Как, знаете, как одна душа на двоих. Зона дружбы. Здесь солнце и шестерка Пентаклей. Но ну, лучше не придумаешь. Я хочу сказать, что больше всего он доставит удовольствие взаимодействие с коллективами и также со своим дружеским окружением. Здесь взаимная поддержка, помощь, взаимопомощь. Здесь большая радость, удовольствие, встречи, возможно, совместные какие-то бизнес-проекты. Обязательно действуйте. Тайная скрытая сторона вашей жизни, здесь королева жезлов и туз жезлов. Не, вернее, королева кубков и туз жезлов. Но здесь, возможно, знаете, встреча с некой женщиной, которая вспыхнет любовь, как огонь. Женщина относится к водной стихии рыбы, рак, скорпион Или же с ней какие-то, вас возможно, совместные действия Но почему она в тайной стороне жизни, я не знаю ну, Либо вы как-то с ней пока особо сильно не афишируете А может быть, ну свои отношения А может быть, вы собираетесь куда-то ну, с ней вместе съездить Посетить какие-то места совместные ну, Интересные, совместные интересные места Ну, что-то у вас, не знаете, какое-то новенькое такое может быть Интересное, знаете, как страстного силой Теперь, как по касаемо Совета, ну, здесь четко идет указание На то, что вам нужно смотреть В свое ближайшее окружение На тех людей, которых вы давно и хорошо знаете Про шестерочке кубков И те, которые, вот, относятся к вашей семье Шестерка кубков и жрец Значит, здесь Взгляд в сторону ну, Классического уклада Семья, родина быт родственники, ну вот на все это смотрим очень серьезно и со всей ответственностью. И если вы будете действовать в интересах семьи, то у вас здесь будет потихонечку продолжаться построение и совместного быта, и бизнеса, то, знаете, в сторону улучшения, и будет все переходить в сторону умеренности, то есть спокойно, все будет идти размеренно, привычно, но ни в коем случае не делайте ставку на что-то новое, на каких-то новых людей. Ничего не меняйте. Будьте консервативны. Ну что ж, на сегодня мой прогноз окончен. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, пожалуйста, кто не подписан, ставьте ваши лайки, пишите комментарии и до встречи в следующих прогнозах.